Хотите продать швейцарские часы? У нас крайне выгодные цены. Сделка в безопасном офисе и полная конфиденциальность. Принимаем редкие винтажные модели. Также выдаем кредит под залог часов. Присылайте фото на сайт или через WhatsApp.